Да, а документы, кстати, далеко у вас? К сожалению, так как я сейчас из города, то ПТС не с собой. С а собой вы можете ПТС. потом фотку, если что, прислать? Без проблем. Угу. СТС. С собой. Я понял. СТС не поможет. Вы говорите, сколько вы им владеете? Сань-то ближе к 10 и 2 месяца, ну то есть с ноября 20 световых. Ага, я понял. микрофон работает. Ну просто Егорова зовут, да? Да, да? фигуру поближе, по составу. не слышно будет. Звук. Ну да, да, просто, чтобы... У меня просто микрофон, батарейка сдохла. Так. Так, пластику, говорили, задницу меняли, да? А это ремонт? Это ремонт с, с аэрографией, да? Я вам, по-моему, присылал фотографию, Да, да, да. Здесь трещины есть. Ну, имею в виду, это аэрография, это не пленка. А, да, это аэрография. Угу. И, кстати, под баком есть что-нибудь там? Ну Котской царапки? Под крышкой. Он тоже крашеный, он был без царапин. Угу. А, мы можем снять, если ну, хотите. Если не сложно, да, просто глянуть хотя бы чуть-чуть. До конца. Чтобы не это и булку хлеба покупаем так здесь все оригинально вот оригинал Мы оригинал Это можно как снимать а так. хотя бы так с легенд а вообще ну что нам стоит как бы ну, смотрите да смотрите сами вы просто мастер в этом деле ваш мотоцикл вы его знаете Тут подваривали, да, видимо? Что? Вот это. Да, Они вот здесь в этих местах стабильно. Да, забыл. Особенно когда перегруз идет. наши люди просто не читают мануал. У них написано 5 килограммов, 15. Написано 15? И никакого перегруза никогда не было. Да ладно. Я просто помню, что везде пишут, он 5 килограмм или 7,5. Может быть? Может В монологе 5. А это Монокей. А манаки, я понял, да. Там монолог, да, там монолог больше. Да, и никакого перегруза не было. Просто вот этим рейлингом чуть меньше десяти лет. Они со мной съездили, все, они никогда сами здесь вот не ломались. То есть просто трещина появляется. Я понял. Это их болезнь, вот прям четко. Неважно, наши люди, не наши. Я не агрюсь тогда, просто. Я понял, понял. Нет. Я просто к тому, что многие, да, перегружают и как бы. Из-за этого хлопаются. Для потяжки цепи. Это из того, что родное есть, да? Это из того, что есть родное. Да. Ага. А набора нет. нет. Печально. Ну, то есть там какой-то баллонник был оригинальный, но, в общем набор был неполный. Mm. Покупал, uh -huh. И как бы никакой пользы я Тем более, от оригинальной сумки, Ну, не я не знаю, насчет, как здесь, когда покупали вы, например, я когда японца взял, у меня там теми ключами можно было пол мотоцикла перебрать. Ну, здесь как бы -то тоже. Ну я говорю же, он не помню был. Ну я понял, да, я понял. <связывающие> так, диски вы говорили, меняли, да? Только как такие линии? Угу. На оригинальные. Да. 4.35. Ну тут и сюда можно поездить. У них 4,5, по-моему. 4, 5, по 4, 4 а, родной. Родной. Новый. Сейчас посмотрю. Ну кажется, у них. 4,5, 4.5. 4.7, нет. Да, нет, 4,86, да. 4,9 у них обычно, да. Минус 3, так, 3.5, сколько это получается, если можно ездить. Еще миллиметр получается, нет, чуть меньше миллиметра можно катать еще. Ну, то есть еще тысяч на 40 точно должно хватить. То есть в городском режиме. Если по трассам, то еще больше. 4.36. Когда мне говорят на кой хрень я меряю диски, типа это вообще не показатель. Мы недавно меряли, там у него уже было 3,2. То есть уже вообще ехать нельзя. Так, 5, не, не, не, 5,82 и 6. Задний у вас живучий прям такой. Задний был в лучшем состоянии. 6 вроде, да, был, да, он 6, сколько идет. Понятное дело. А клапана настраивали, да? Да. Регулировали. Ну, да. Один раз. Угу. Один раз? Да. Ниже У них же там каждый 45. Да. Да? Остальные раз это так проверяли. Ага. Вы смысле настраивали один раз, остальные проверяли. А, я понял. Просто вы же, получается, накатали на нем сколько? Около восьмидесяти, вы говорили? Даже больше. Сейчас шестнадцать минус, по-моему, сейчас 145 или даже 147. А, это получается 120, пускай. Да, коробка. 120. У вас подогрев стоит, да? Вижу. Да. Угу. А там у вас стоят элементы просто, да? Да. Это грипсы же оригинальный? Это не оригинальный. Вот это не оригинальный грипсы? А, грипсы оригинальные, прошу прощения. Не-не, я имею в виду, да, грипсы. Там элемент стоит, да, а, внутри. Да. Вот, кстати, очень здравая тема. Мне, мне нравилась толщина оригинального грип. Да, я понимаю вас. Но я не скажу, что это самый практичный обогрев. Mm -hmm. Плюс мне кнопка очень понравилась. Ну, Симтек да, Сим Американцы. Mm -hmm. Но они в основном делают на трубчатые рули, там харли и прочее mm -hmm. вот, своя тема. Вот. Ну там трехпозиционная кнопка она программирована? В смысле одножатие. Шесть, шесть, по позиций. В смысле, одно нажатие, но разное, я понял. Ну, есть оригинальные, я отдам комплект. Угу. Есть, как бы, оригинальные грип что? Грипсы полностью с... здесь, здесь, ну, то есть они свежие, булочки просто. А. Не, не порченные, не тянутые. Подогревом имеется в виду или, или оригинальные, оригинальные. обычные? Угу. Вот, обычные, угу. без обреха. То есть вы, получается, их ставили, покупали отдельно? Нет, я просто потом докупил. А, все, понял. Кстати, по электрике были проблемы? Вот здесь выгорал... Э, ну, генератор. это, да, вы говорили, то, что генератор э, а старый. Все говорят, что у них вечно проблема с электрикой. Я говорю, что за бред? Если вы ничего не колхозите, никаких там замыканий не творите, то, я думаю, не должно быть никаких проблем. Но, я так понимаю, у вас тут не розеток особо таких не стоит, ничего такого. вот здесь была розетка. Навигацию Теляк. не ставили, да? Именно а, навигатор. есть у вас, да, вижу. Гармин 500. Угу. Так, придется сюда снять. Ну да. Это после падения повернули, да? Да. Сами? Да. Болгарка? А? Болгарка? Нет, пока нет. Только вот это. Резинки не потеряли. Уже эти крючки просто, насколько я помню Да, вот они Кстати, один облом Крючок? Да У нас такая осталась еще или забрали ее? Забрали? А, ну вот если у вас да, Если видно, то оставим А шпакля есть где-нибудь? Нет Сразу, да? Ну, как бы, я дойду. да? не, не, не я, я... б... <смех> <смех> мне, <смех> мне ваш зуб не нужен, <смех> да. Смотреть надо. Ну, то смотрите. Я же должен показать человеку, что там все хорошо. Сейчас, секунду. Каплевки нигде нет, <смех> на пластике, на ревизе. А где трещина, я сейчас покажу. Если захотите, можно снять. Трещина, покажу. трещина выметил пластика? Да. Нет, не обязательно. Ты будешь думать, нет? Тоже холодно. Не, холодно. 1,4. Его можно 1, было не красить. То есть у него с было вообще проблем не было. Царапинка была? Нет, в один цвет просто, чтобы было. Это ж все перекрас в итоге. Ну да. Кроме хвоста теперь. С оригинальный хвост я вам покажу, который там. Ну да, то шпакли нет. А если есть, то вообще очень минимально, практически нет. Чисто так выровнять. Ну тогда все закрывайте, да. Все нормально. Давно у вас этот стоит. Баксар, почти с самого начала. На второй год, по-моему, владение поставил. А, получается, вы когда упали, его не было, да? А, Не помню. Кажется, да. Ну если бы вы упали и ЛКП было нормально, то смысл было покрасить его. Чтобы в один цвет. Так оба, а от него же. Да. В смысле, чтобы в один цвет, полный тон всего был. То есть Но. крыло, вот это все, да. вот это цвет, они в итоге не оригинальный. Я понимаю. к нему, да. Я понимаю. Чтобы не было различий по цвету, они его покрасили. Ну, в смысле, я был не против этого. А, я понял. Когда выронили, в смысле, когда красили в смысле, да, пластик, да, вы да. покрасили его целиком. Да. А это уж не красили. А это пришел... Она, Она не подошла под цвет, я понял. Не, два назад. Все. Нет, я, я сейчас, в принципе, разницы не вижу. Не-не-не, я просто я, я не пойму просто ход вашей мысли. Все, теперь я понял. Вы покрасили его целиком, чтобы было в цвет, я понял. Я сначала не понял, думал, вы не красили, а потом покрасили в цвет только бак. Я сначала не понял, да. Нет, нет все, все красилось одна. Кстати, у вас э, э, вот эта фигня трет. Да, я знаю. Это не бак. Раму. Раму, да, бак да, красить. Да, и раму. Здесь резинки надо выше ставить, чтобы нет, не, не, не перетирало. Врач, да, это что краснике, уже Это уже признается. Все, спасибо, закрывайте, спасибо. Вот честно так вот самому, mm -hmm. а, не печально его продавать? Я не хочу его продавать. Столько лет. Нет, ну в смысле, э, я сейчас ищу гараж, mm -hmm. и как бы, ну во-первых, я не рассчитываю, что эту цену уйдет. Mm -hmm. Ну, потому что я вам сейчас покажу, плюс вы их сами, наверное, уже видите mm -hmm. на видите? Да. Mm -hmm. yeah. Вот, это, к сожалению, был не очень аккуратный монтаж. Да ладно, такой... Но... когда, когда вставляли колесо? Ось забивали, видимо, и скорее всего пошла трещина, а потом уже по, по, по мере она разросла. Кипец. Вот, а я ну, не отследил. Угу. Седло, я седло, вот мне. оно. Можно покажется, как раз заглянуть? Скажете, да. Вот сюда можно, заглянуть? Угу. Шунку? да? можете сделать, да? Спасибо. А здесь аморт, это ж... А, вы ж меняли его, да? Задний амортизатор. Да, задний, амортизатор. Да, задний, амортизатор. задний аморт. Задний стоит, да. Я просто вижу, здесь баллон стоит. Угу. Газомасляный. Долго разбирали? Чтоб сюда Скажи так, был молот и груб. Так что зима была... Я Доктор. понял, весёлый. Вы вставляли его отсюда или снимали маятник? Снимал. Нет, мать их не снимал, коллектор был снят. А, то есть его вы коллектор. бы снизу его вставляли? Просто еще можно сверху, но просто сверху тут получается весь хвост Нет, приходится хвост разбирать. Я хвост не разбирался ни разу, да, ну, в смысле только пластик снимался. Угу. А, у меня был, ну, это была замена коллектора, угу. и лежал Йолин. А, ну, в принципе, да, и какой все... глубокий смысл, согласен. А, предыдущий коллектор, оригинальный мой, вот, а, я Песка строил, угу. попрасывал термофраской, поездил еще там год-два, и там уже видно было то есть он, он начал погорать ну, не погорать а закрывать спасибо ну я заменил угу. я сейчас покажу вам его косяк, есть косяк. а Смотрите, это, это вот слайдера в, извиняюсь чьи RG Racing. а у них не, не, не толстая штука здесь идет она должна быть толще не? нет это просто маленькая втулочка такая я, одна заменена одна заменена на точенную а, ну, это, это, это, это, это точеная, просто я вижу Правая. что это оригинальная вот такая тонкая да. Да. И мне они не нравятся. То есть, и... если бы сейчас я покупал, ну, да. я бы не стал ставить их. Ну, лучше большую, широкую поставить, чтобы будет, точка опоры была больше. Мне кажется, она вырвет сразу. Аппарат-то, если она не легкий. В общем, ну, да. они были куплены и поставлены в первый год моего владения. Понятно. То есть, я поспешил, не надо. Делать. Это было молодость, да? Закладывали или это во время падения стерлось? А, падение. Угу. Как раз падение. Насколько угу. вы не забыли? Там смотрите, слайдеры подножек раньше начали стираться. До слайдера подношек я закладывал. Да. Угу. Они заменены. А. На оригинальные. Угу. Ну слайдеры, сам по ножке Я понял, да. Вот эти вот. Да. Да, вот. А, да вы ходили бы. Зябенькая. Так, ну в принципе, что, пока вроде все красиво. Цепь звезды надо, да, посмотреть. Скорее всего на подходе, да. А можно вопрос, чего эта звезда? Просто я заметил, что болтов слишком, много, то ну, есть отверстий слишком много. А GTR? Да. Это... Диновская. Нет, G GT. я между а GTR, GT да. Почему так -то только? Это именно комплект э, выфернень, то есть, по-моему, последний раз брал в еще. Просто почему так дырок много? Они видимо под разные модели, наверное да, идут. Не знаю, это много. Честно говоря оригинально это она идет на 8 дырок, на сколько там 6, 6 дырок. Там да лишних нет. Да. Не-не, как бы... я не против, просто почему дырок так могут. Я не задумывался максимум облегчения. Угу, может быть. Так, ну что, в принципе, заведем. С вашего позволения. А, можно еще бак открою? Полный бак, да? Потому что здесь даже. Ну я обычно заправляюсь. Влажненький, да. Не скажу, не Влажненький. За... А, Нет, не помню, это видимо бензин такой чистый Вообще чисто чистый, чистый. Ну, Он ездил на 92, в Европе только на 95 -м. Ну и правильно Иногда я 95 заливал после зимы Но старался... Ну и правильно, я, я вас поддерживаю абсолютно полностью У меня по паспорту так написано ну, Какой смысл заливать, да, там, пятый, который По факту второй спрессал Ничего внутри не строили, ничего прискостроил? Не Нет, внутри. все красиво, все очень нравится работает ключик можете завести Спасибо. я вам лучше вам отведу эту прекрасную участь Он не хочет выезжать. Честно? Не знаю. У него же пневматический этот бак вакуумный, да? Там не иникальный, что Не-не, ага. а, я, не я не знаю, да. Я в курсе на приклеи. Я посмотрю, нормально там все, да? Я просто вижу, что потеков нет, поэтому спросил. А по а, и... а почем денег покупали? При а... могу понять, прыгают, я бы но... Это похвально. А где он? А вы оттуда, да? Сейчас он нагреет, то уже потом будет понятно, потому что холодненько плавает. Резонирует, да? Резонирует, да? Тоже ставили сами, да? Это приехало. Так было, да? да. единственный и родной элемент, это было стекло. А. При катурке. А что брали мы его, он, он, он американец? Нет, он европейцы. Европейец, да. Недавно замененных деталей я не вижу как будто на нем все это дело и стояло всю жизнь. Ну, мне нравится. А там он какой год? Он 98 идет по 99-й, да? Ага. 4, здесь. 100, а ценник напомните какой? 240. И можно попросить вас снять тогда сидушку и ну, я померяю сейчас? Ну да, ну давайте да. Сейчас, Просто Мы что-то зря видимо сидушку сняли, я забыл, что мне еще аккумулятор померить. А пластик без шпакли? Без. Yes. Угу. И трещина где-то внизу вот здесь была, да? Где вот болты тут или вот здесь? Здесь точечные дни даже я вспомнил вот здесь наверное да? нет, не, просто вот где то вот здесь ага. все таки они а... да, сработали хреново ага. и возможно то -то это, это, это, это вот он сложился для... да вот он, он был уже здесь да. вот. можем открыть посмотреть по швам можем вы имеете в виду по швам ну в смысле с обратной стороны а. как бы не хотелось бы час, но... я Смотрите. думаю знаете как сделаем давайте мы если не сложно а мы сейчас смотреть не будем Главное. Да, печально. Холодно. За да, холод. Ну, это часто как-то На E4 это такая же ситуация постоянная. На выферах тоже. Да, не видно, не видно. Я думаю, уже не стоит переживать. Уже обломали. Так, 13,1. 1 Заведем. Да. Просадка 12-8, 12-7. Еще раз. Просадка не, не до 9, до 10 вольт даже так все нормально. Так, заряд у нас идет. Я показываю, можно, да? Поднимаю до 4 тысяч. Дырка была прямо, я правильно понял? Прямо где релюшка стоит, вот так вот, да? То, что оплавилась оплавилось то все. Вы говорили именно, что релюшка оплавилась, я правильно понял? не, не реле. Клема. Клема. То есть, не не да. а, а, я -то то есть, как Она, как видимо, раскручена была. была, да? Да. Скажем так. сырость. Был долгий mm. И, Видимо, может, подраскрутилась, плохой контакт, да, я понял. А, какая дырка. Я думал, побольше дырка, я понял. Дальше посмотрите. Да, была... да, да, да, да. Обидно. Я пугал, бляушный художник. Я понял. Приехал новый, смотрите. А вы, получается, да, я понял. Вы, получается, его делали тоже в цвет, да? То есть он, получается, в цвет в раскраску, я понял. посмотреть он целый Я верю, верю. Это старая а кофры это... А, это. не его копья. Это его. А, его а он Я под... не выставлял например. А, не скажем так это обговаривается но можем обсудить отдельно <связь> это старое крыло после да. аварии левая целое соответственно mm. удар был в правую мозгу да. фильтр каян стоит у него, да? фильтр фильтр кан стоит нулевик не оригинал нет не нулевик не нулевик а. но не оригинал да да, да вижу вижу специально да повреждений на нем не было. Да. Ущерб повреждения коснулись правой боковины и морды. морды была разбита, но ну, я прислал вам фотографии. Да, да, да. Вот так часть. Угу. А фару просто сбило с крепежей. Угу. Крепежи сломались. Они заварены. То есть вы просто ее отремонтировали? Это его родная фара. Фара родная. Да, да. Поросли. Морда приехала новая. И у нее проблема. По-моему, завалился в гараже и вот здесь. Тричь, Но это тоже было, по-моему, до того, как я его красил а, а потом э, отремонтировали да. Все, понял. Плюс вот здесь, когда она приехала, был обломан уголок угу. Его варили в Я понял обслуживали там же? В и в бомбиях гараже Выборные Я понял Вы уже погрели до 75 Сейчас я еще раз перегазую с вашего позволения Это уж потом Вот. Ну, Какого оборота поднять надо? Может быть, после... мы сейчас вроде уже прогрелся. Поднялись Странно. Так, габарит свет, габарит есть, свет есть, нижний даже. Поворотник здесь, поворотник здесь. Сзади поворотник есть, сзади есть поворот. А валик не делали ему, да? Сигнал. А крепежи под кофры боковые есть у вас, да? Крепежи под боковые кофры. Это битлбэги Корбиновские. А -а -а. Они в комплекте комutter... идут с твоим То есть, и, ну, есть, я имею в виду? Да, а -а -а. И, и я их купил без крепежа. Uh -huh. Соответственно, из производства они были сняты. Uh -huh. И Корбины мне я написал, Корбины пошли навстречу, сделали... Ну, либо у них было на складе mm -hmm. То есть я прям радовался тогда. Я понял Они практичные, поэтому я не стал их прибавлять сюда И, во-первых, для меня они дорогие То есть я их, скажем так, выставил на вайфер за полтину Это, ну, довольно много, дорого Ну, в принципе, я, так скажем Достаточно высоко его для себя оценил, поэтому Так, можно еще подогрев проверить, в принципе? Попрыгай на потом Зажимать надо, да? Просто нажать и... Да, видите? Ну да, я вижу просто... А, вот так, да. Я вот нажал, да. Видимо, они очень что-то срабатывали. Да. Очень вовремя. вовремя. Ну, что-то уже здесь. 5 градусов. уже 5 градусов. Хватит, да? Не-не, пошла бы, она вроде бы теплее стала Она просто очень долго, видимо, левая Просто учитывая, что здесь 0-2 А здесь как бы она погорячее стала Здесь уже 18. Ну, короче, надо смотреть Все, сейчас я остальное посмотрю и все. Попрыгаю на нем, с вашего позволения. да, да, да. выглядит как конденсат, но... Ну да, вообще. Он не пахнет. Скорее всего, да. Всего, Смотри, да. Да, да. Нет, да. да. А там откуда антифриз может быть, интересно? Да. А может быть, течет. Да. А может течет. подтекается. Это может быть бачок. Бачок был... в этом году подваривался. <связывается> ну вы говорили, да. да это жирный бачок. Угу. Здесь взять. А, Вкусно? Нет. Сладко. Сладко-гурко. Вот так, так. Ну да, как так. Можно это пойму, да? Да. да. да. Тот мы с Марк, конечно, классно. Пожалуйста, позвольте на поставлю? да? <связь> а, <связь> <гадость>. <связь> ага. что, я дал водички, но она осталась. Что, да, водичка не поможет? <связь> в смысле, чтобы сильнее еще проглотить что ли? Нет, все нормально. Ничего не болтается. можете нагрузить немножко задницу. Теперь передо, прочувствуй. А -а -а. Да нет. Пальцы. Пальцы. Пальцы. Пальцы. По подвеске особых вопросов нет, попасть в какой-то. Спасибо большое. Так, что по цене у нас? Хотите, цене продать 40. хотите? Продать не хочу. Я понял. А денег хотите? А, ну, скажем так, если покупатель хочет его забрать в таком виде за 240, я отдам. А, а если покупатель сервис. хочет его забрать за 240 то все Только вот то, что сейчас стоит на нем... Без а боковые инструмента, нет, боковые только отдельно. отдельные. Отдельные -то за сколько? Они выставлены за 50, ну, ага. 45 могу подвинуться. Но их нужно подробно смотреть, там тоже есть ксики. Ага. Ну, они... Они... Я правильно понимаю, их перекрашивали в цвет, нет? А, боковые покрашены в цвет, на них есть, там том числе, царапина. Ага. Покрашены неплохо. Понял. За полчаса сколько это цикл с... Да, цикл... вот, вот в этом виде. Угу. 240. Плюс сумка. Набачная. На бачную? Ну вы говорите, там у вас какая-то есть. И запчасти. А, я просто должен ли? передать информацию Я, я, я понимаю, да, давайте тогда полную контакцию. Просто я тигр разбил, я начал на нем ездить, поэтому сейчас подразобрал, что я отдам за эти деньги. Сейчас крючки. Задние колодки. Оригинал. Да. Быстро масло. Ну ال... Isto, это открытое, не знаю, хотите ли ну это да. это не фильтр. Не оригинал. Захотят снять. Ну да. Просто так отдам. Это щит. Как бы карбон. Ну да. Вы не стали его ставить, да? Да. Мне оригинал нравится. Крышка задняя. Да. Фильтр новый. Новый не распакованный, но не надо. Угу. Не, надеюсь, не надеюсь, Это ЭМГО. Это, это, это, это, это все. Все, окей, я понял. Тебе информацию передам. Спасибо. И, соответственно, пластики все вот эти вот, да? То есть они же вам не нужны будут. Мало ли я ему, может, они ему нужны. Ну вот. Вот этот пластик, соответственно, этот пластик, я ж не это знаю. Хорошо. Я могу выбрать вместе с ним за эту цену так, угу. здесь один лепесток на А, ну вы вроде... А, нет, над это кто-то мне да. Вот там кто... мне другой мотоцикл говорил И второй момент угу. Это не оригинальный коллектор угу. И все-таки геометрия у него не идеальная угу. а Он чуть Сечет. выше ушел да. И вот это вот конденсат Потому угу. что вот здесь подсекает угу. Здесь оригинальное стоит э, кольцо. Как кольцо да, оплотнительное, следяное угу. Но все равно подсекает угу. Да, это, в принципе не так страшно. Скажем так, если я его не продам, угу. то я буду переваривать вот это вот дело. Вам просто надо раз, надпилить и немножко под, Вверх поднять. Жалко, 220 я думаю, забрали бы. Да, я, я понимаю, это есть... А 20 тысяч рублей это прям критичная цена? Понимаю. Или это просто дело принципа? Это принцип, да. Я не, я не готов с ним остаться. Я понял. Ну, то есть остаться за меньшую цену. Я понял. Поэтому недавно приехали тоже смотреть мотоцикл Сибирь в 4 но он в очень неплохом состоянии, он хочет за него 330-340, ну так вот это нереальная цена, понимаете, да, 300, 340, но у него есть косяки, я говорю, ну давайте там, ну, не знаю, ну, 290-300, не-не-не, я не хочу его продавать, я вот, вот, или если продать, то только вот за эти деньги. Я понимаю, для вас, да, аргументация так себе, но... Нет, нет, я ее прекрасно понимаю, вашу аргументацию. У меня только момент такой, она сюда не ставится, да, или, или нужна э, крышка. Да. Это то есть снимается это вот, снять, это, вот, это, вот это, снимается, снимается потом, потом это. вставляется туда, да, yes. то есть я, я понял, да. Все, добро, спасибо, извините, если что-нибудь было не так. А, все нормально. А вы смотрели, который из Германии за 250 сейчас стоит на, типа, тоже один хозяин, но он свежее, семя прям на вид. Нет, что, это... серый? Нет, тоже красный. Нет, красный, Нет, красный. красный. На а вторую, ну буквально решил посмотреть. А когда он был? Вышел сказать. Там какой-то приехал, еще вообще без владельцев, он с Европы пригнал, но его уже зарезервировали. А, вот возможно. Ну там уже 2002 или Нет, я врал. 99-й, что ли, год, не буду врать. Там прям вот в таком походном, по крайней мере, состояние, как вот я вот это покупал 10 лет назад. Если бы я попал, я бы, наверное, его с руками оторвал. Угу. Ну, я сейчас не знаю, надо посмотреть. Ладно, если не будет, несложно, скиньте ссылку. Ну, если... Да, хорошо, доберусь. И ПТС. А, и птс, и ПТС да. Хорошо. Да. Все, добро, спасибо. У тебя мысли есть по нему какие-нибудь? Да. Какие? Зря покрасили. как городу, но я взяла. Ну, он честный. Вот честно, он честно, 140 пробега, и он, у него есть все бумажки о том, что он с ним делал. Вот, цена ему 200, можно было реально забрать. Ну, он максимально честный, у него есть все бумажки о том, что он с ним делал, когда делал, он владеет им, там, не помню, уже лет 7, наверное. Накатал на нем все, то, что накатано, это все его пробег. Соответственно, решать будет наш заказчик. Это канал Глубусмота, это Патрик. Это Инна, замерзший, сидит.